Депутат Госдумы Руслан Бальбек указал, что в случае отказа от газопровода «Северный поток-2» пострадают лишь простые граждане Евросоюза, ЕС. Бальбек заявил, комментируя резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию данной инициативы, что прежде всего при таком развитии событий пострадают простые граждане ЕС, которые в данный момент с недоумением наблюдают за действиями своих политиков и не понимают, почему они должны из своего кармана оплачивать чьи-то политические игры, передает Арти. Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на Северный поток-2, поскольку строительство газопровода близится к завершению. Президент России Владимир Путин назвал спекуляции вокруг газопровода недобросовестной конкуренцией. Между тем судно-трубоукладчик Академик Черский приступило к укладке газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Дании. При этом глава европейской дипломатии Жазеп Барель заявил, что Евросоюз не может заморозить строительство Северного потока-2, так как за этот проект тоже отвечают частные компании.